Ты меня моя звезда Я раньше был незнакомцем Для самого себя Только чайник и матрас Есть в моей квартире Пару пакетов, липтон, три шоколадных конфеты Ощущение лет, И нету даже сигареты Я ведь курить бросаю Раз за неделю Опять пишу под ветром, шум не Выше того, который чуть ниже Зываю на экранный фон, рисую мысли в огне На окне нет вести, так что небо заметнее Я отыскал себе солнце, люби меня, моя звезда раньше был незнакомцем для самого Я. Тут нет гостей, нету блейдей, нету растений, не тут сомнений, только я и мои привидения. За стенами соседи, делю даже во сне. а я распутал клубок, которым я был в конце, по ночному небу блатают пешочком. Я отыскал в себе солнце, люби меня, моя звезда Я Раньше был незнакомцем, для самого себя Замена в перекрестках Замазывать красные цветы Не знала, чё хотел я yeah.